Так, десятый стих. Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Осии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Латихию». Итак, давайте начнем с анализа некоторых важных слов и фраз. И начнем с первого слова – слово «был». Это греческое слово «гинумай». Очень частотное слово в Новом Завете. Оно встречается аж 676 раз. Оно может иметь следующее значение – «быть», «становиться», «рождаться», «происходить», «совершаться». Наступать или приходить. Следующее интересное слово, или точнее фраза. День воскресный. Давайте прочитаем 1 в 11 глава, 20 стих. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господь. Это слово в Новом Завете встречается только два раза. В 10 стихе 1 главы книги Откровения. И здесь, в 1 Коринфянам, 11 глава, 20 стих. Далее мы читаем. «И слышал позади себя громкий голос». Слово «громкий» из греческого означает «большой», «огромный» или «великий». Слово «мегас», то есть что-то мега большое, мега огромное. Итак, это что касается анализа некоторых слов. Итак, давайте теперь мы перейдем к нашей диаграмме. Итак, я подчеркнул красными линиями, главные действия. Итак, я, Иоанн говорит от своего имени, я оказался в духе, мы эту фразу детально рассмотрим через несколько минут, в день Господень, или более точно, в Господний день, слово Господень, это прилагательное, то есть Господний день, день какой Господний. Итак, первое действие – «Я оказался в Духе в День Господний». Второе действие – «И услышал за мной», то есть позади себя, «голос сильный» – «мегален». Слово «мегас» – да, огромный, большой. «Голос сильный, как трубой говорящий». И здесь мы видим, что именно он говорил. Итак, следующие два действия. Первое действие – «Напиши». Да, то, что ты видишь, которое видишь в книгу. Слово «библион». От этого слова мы имеем нашу Библию. То есть запиши в книгу, напиши в книгу. И второе действие. И пошли семи церквям. И здесь мы имеем перечисление семи церквей. Ифея, Семир, Найпергам и так далее. Четыре действия. Оказался, услышал. И второе действие. Что говорила труба, тот голос, да? Напиши и пошли. На данной диаграмме мы не встретим фразу «Ясм альфа и омега, первый и последний». Эта фраза находится в нашем синодальном переводе, но она отсутствует в некоторых манускриптах. Почему это не так сильно влияет на богословие? Они а не влияет, потому что об этом было сказано ранее в 8 стихе. «Ясм альфа». И омега, первый и последний. Если данная фраза и присутствовала изначально, то, возможно, здесь бы подчеркивалось вновь Божие могущество и всевластие. Теперь поговорим о богословии. И начнем, как мы уже сказали, с фразы «был в духе». Начнем сначала. «Был в духе». Иоанн говорит о том, что он был в духе. Заметьте, как у нас здесь написано «в день воскресный». Ну и перед нами возникает да, первый вопрос. Что означает «был в духе»? На ну, это есть разные взгляды. Так, например, богослов Давид Стерн дает три возможных толкования данной фразы. Давайте их прочитаем. «Тело Иоанна оставалось на месте, но в своем духе он увидел видение». Второе. «На него сошел Святой Дух, в результате чего он увидел видение». И третье. Благодаря Святому Духу он физически присутствовал там. И здесь нам даются некоторые ссылки. Если вы изучаете книгу Откровения с самого начала, вместе со мной, то, наверное, вы заметили, что в некоторых случаях я не даю однозначного толкования или однозначного ответа. И это должно быть, мне кажется, очевидным, потому что мы точно не знаем ответа на некоторые вопросы. Был ли апостол... Иоанн физически перенесен на какое-то другое место, или, возможно, как Даниил видел видение. Однозначно одно. Иоанн испытал какое-то сверхъестественное явление. Сверхъестественный опыт. Английское слово experience, да, некоторые опыт). Давайте ради сравнения рассмотрим несколько похожих ситуаций в Священном Писании. И прочитаем книгу Даниила, 10 глава, 1 стих. Третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара, И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. Итак, согласно этому стиху, это было откровение, видение. Но заметьте, как написано. Оно было великой силы. Рассмотрим следующий отрывок. 10 и одиннадцатая стихи. «И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие небо, исходящее к нему некоторые сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю». В десятом стихе присутствует одно очень интересное слово. Слово «экстазис». Оно означает «экстаз», «иступление», «транс», Изумление, помрачение, и часто обозначает состояние, наводимое Богом на человека, когда его сознание полностью или частично отключается. То есть с Петром произошло именно это, экстаз. А вот следующий стих довольно-таки интересный. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба. Апостол Павел написал, что он сам не знает, как это произошло. Итак, возвращаемся к нашему стиху. Фраза «был в духе» не означает «ходить в духе». В том смысле, как мы часто понимаем его в Библии. Это касается не плодов Духа Святого и даже того, что написал апостол Павел. Да? Например, «исполняйтесь духом». Ходить в духе или исполняйтесь в духе – это повеление. То, что пережил апостол Иоанн, с одной стороны, находилось как бы вне его воли. Давайте представим себе такую ситуацию. Иоанн находится на острове Патмос, в пещере, давайте назовем ее Апокалипсис. Он занимается работой или, возможно, отдыхает от тяжелого рабочего дня. И вне зависимости от его воли, он вдруг находится в духе. Я думаю, что эта ситуация отчасти похожа на ситуацию с Саулом, когда на него вдруг сошел Божий Дух. Я думаю, что мы можем вспомнить эту историю. Безусловно, Иоанн находился в Божьей воле, иначе вряд ли он получил это откровение. Это как один из возможных вариантов. И я думаю, что мы поняли эту идею, поняли эту концепцию. Кроме этого, в самой книге Откровения подобная фраза встречается еще три раза. То есть в сумме четыре раза. Давайте их прочитаем. Откровение 4.2. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и повел меня в духе, в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звери багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И вознес меня снова в Духе, на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Давайте рассмотрим следующую фразу, фразу «в день воскресный». Как мы уже поняли, если переводить с греческого дословно, то будет не «день воскресный», а «день Господний». В таком случае возникает вопрос, каково было основание для того, чтобы переводить данную фразу не «день Господень», а «день воскресный». Кстати, практически все современные переводы, и не только современные, переводе данную фразу именно как «день Господень», а не как «день воскресный». Итак, основание для такого перевода является не совсем стандартный греческий оборот. Если мы дословно переводим данную фразу, как мы уже сказали, то получим что-то подобное, как «господний день». Греческое слово «господний» является прилагательным. В таком виде в Новом Завете оно встречается всего лишь два раза. Здесь и в 1-й в 11-й 20 стих. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. В библейском культурно-историческом комментарии добавляют следующее. Большинство исследователей считают, что День Господень относится к воскресенью, дню недели, в которой воскрес Христос. Ранние христиане могли предпочесть этот день во избежание конфликта, связанного с соблюдением субботы. Кроме этого, во многих ранних христианских писаниях под Господний день воспринимали Воскресный день, день, в котором Иисус воскрес. Здесь маленькая историческая справка. Среди язычников Римской империи первый день каждого месяца назывался День императора в честь римского императора. Возможно, христиане заявляли о своей верности Иисусу, почитая первый день недели как за Господний день. Следующая фраза «слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Слово «громкий» – «мегас», «огромный», «большой», в нашем случае «громкий». Иоанн услышал громкий голос. При этом здесь есть одна важная вставка – «как бы трубный». Труба может быть символом как мира и торжества, так и предупреждения о суде и надвигающейся гибели. В любом случае нужно помнить, что это говорит личность Троицы. А когда человек сталкивается с Богом, тогда человек буквально начинает таять. Такова сила невидимого мира. Здесь я вспомнил про то, что сказал апостол Павел. Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Давайте вспомним то, что пережил Данил, когда столкнулся с невидимым миром.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 То, что испытал благочестивый Даниил, будет не под силу, я думаю, что многим из нас. Давайте вернемся к нашему стиху. «Голос как бы трубный. Что-то подобное произошло на Синае». Исход, 19 глава, с шестнадцатого стиха. «На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И востребетал весь народ, бывший в стань, и вовел Моисей народ из стана,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 Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался Господу видеть Его, и чтобы не пали многие из Него. Я думаю, что такая же сильная труба будет и при восхищении церкви, когда Бог восхитит свою церковь, однозначно, как писал апостол Павел. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорби, а вам, оскорбляемым, отрадуй вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его в огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Следующая фраза, которая говорил, «То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквям, находящимся в Осии, в Эфес и в Смирну, и в Пергам, и в Етиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Владики. Всем церкви Апокалипсиса мы оставим на потом, когда будем разбирать вторую и третью главы. А сейчас разберем повеление, которое было дано Иоанну. То, что видишь, напиши в книгу. Исходя из этих слов, Иоанн видел воочию предстоящие события. И при этом ему было сказано все это записать в книгу. Очень много параллелей с книгой Данила, как мы уже, я думаю, что заметили. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножится в ведении. Интересно, но этот призыв «напиши» встречается довольно такие часто в книге Откровения. Возможно, это указывает на важность послания, а также указывает на некий продолжительный срок времени. Как было сказано Даниилу, что должно пройти время, также и Иоанну было сказано об этом. Например, в ниже мы читаем в 19 стихе следующее: Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего. Мы до этого места еще дойдем, а сейчас вынесем один важный урок урок, который должен запомнить каждый, особенно в отношении своих обещаний: Всегда записывайте. То, что вы обещали. Я стараюсь жить по этому правилу и мотивация лично для меня это все Священное Писание. Мы имеем записанное Божье Слово, записанное Божье обещание. Если Бог что-то обещает, значит Он это исполнит. Иисус сказал: Будьте совершенны, как Совершен Отец ваш Небесный. На память надеяться в таком случае не нужно. Более того, это опасно. Для этого лучше всего завести какой-то отдельный блокнот, или можно использовать, скажем так, заметки на компьютере. Давайте теперь обратимся к нашим, надеюсь, любимым переводам. И начнем мы с перевода Кулакова. «В день Господень обел меня дух Божий. и услышал я за спиной громкий, звучавший как труба голос. То, что видишь, сказал он мне, запиши в книгу, и пошли с ними церквям в города Эфес, Мирну и так далее». Итак, здесь мы имеем перевод «в день Господень». Не «в день воскресный», а «в день Господень». Хотя лучше бы, конечно, привести «в Господний день» или «в день Господний». «Был» они перевели словом «обял». Прочитаем современный перевод МДР. «В день Господний Дух овладел мной, и я услышал позади себя громкий голос, подобный звуку трубы». Он сказал, запиши в книгу, что видишь, и пошли семи церквям. в Вефес, Смирном и так далее. В день Господень. Здесь мы уже видим самый точный перевод. В день Господень. Словом «был» они перевели словом «овладел». Осмотрим новый русский перевод. Я был в духе в день Господень, и в этом состоянии услышал позади себя громкий, как труба, голос. Голос сказал мне, запиши в свиток все, что ты видишь, и пошли это семи церквям, в Ефес, в и снова так далее. Я был в духе, в день Господень, и в этом состоянии, здесь они уже дополняют, и в этом состоянии услышал позади себя громкий, как труба, голос. Голос сказал мне, запиши свиток все, что ты видишь. Безусловно, тогда не было книг, да, как мы имеем их сегодня. И прекрасно, переводчики прекрасно поняли, что имеется в виду запиши в свиток, они а в такую книгу, как мы поднимаем ее сейчас. Болгарский перевод. В господний день, кстати, здесь мне нравится очень фраза в господний день, бяг в духа, духа и чук за тебе си сильный глаз, который от трава. Здесь мне понравилось, как они перевели первую фразу «в Господний день». В общем, переводы друг от друга не отличаются. Данные стихи довольно-таки простые для перевода и не содержат в себе каких-то сложных, скажем так, греческих оборотов, за исключением первой фразы «в день Господний». Итак, надеюсь, данный разбор был полезен. Всем Божьих благословений и увидимся в следующей части. Аминь.